Я хочу, чтобы ты купил мне гели. Элег, я не смотрю на ценник. Я так обожаю тратить деньги. Yeah, это наша тема. Он достает карту у меня, морось по телу. Он мне неба вон, это моя схема. Я постоянно трачу, это уже система. Элег, дай немного денег. Я хочу, чтобы ты купил мне гели. Элег, я не смотрю на ценник. Я так обожаю тратить деньги, Элег, дай немного денег мами. Я хочу, чтобы ты купил мегели, Элек, да. я не смотрю на цени, О, я так обожаю тратить да, деньги да, да, да, да, да. Элек, дай немного денег, Я хочу, чтобы ты купил мне гели Элек, я не смотрю на цени. Я так обожаю тратить деньги, да, да, с он выставляет меня, с поддержкой, он